всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал сегодня буду готовить вяленую свинину или полинвицу как еще по-другому называют буду показывать так как делаю это я и надеюсь вам рецепт понравится для приготовления нам необходимо взять свиную вырезку Здесь у меня сырая свиная полиндвица, весом 1300 грамм, но вес не имеет никакого значения. Можете брать больше-меньше кусочек, здесь только по вашему желанию. Дальше буду добавлять приправы, вы ориентируетесь на свой вкус, но мне нравится для этого рецепта использовать лавровый лист, красный острый перец, ягоды можжевельника, тмин, кориандр и сушеный чеснок. Чеснок можно заменить и на свежий. Также нам понадобится рюмка любого крепкого алкоголя, можно водка, можно коньяк, у меня в этот раз водка. Укроп сушеный, это уже потом пригодится для обсыпки, когда мясо просолится, ну и соль и черный молотый перец. Для начала мне необходимо подготовить приправы. Я все, кроме лаврового листа и сушеного чеснока, высыпаю в ступку и немного перемалываю. Сильно не мельчу, мне просто необходимо, чтобы приправы раскрылись, для того, чтобы они лучше отдавали свой аромат. И затем измельченные специи я высыпаю в емкость, где буду засаливать, добавляю туда чеснок а лавровый лист немного ломаю. Теперь в эту емкость добавляю приблизительно 4 столовые ложки крупной соли. Я использую всегда обыкновенную поваренную, которая не едированная. Я знаю, что некоторые используют и едированную, и экстру. Но, если честно, вот лично по мне получается совсем не такой результат. Поэтому я всегда кладу самую обыкновенную поваренную соль. Без различных добавок. И теперь смесь необходимо хорошо перемешать. Я это делаю прямо руками. Дальше необходимо сюда будет выложить мясо. И его предварительно я обсушиваю бумажными полотенцами. Дальше выливаю сверху мясо алкоголь. Он выступит у нас и как бактерицидное средство, и в то же время как консервант. Ну, я думаю, что не стоит всем напоминать, что мясо необходимо выбирать хорошего качества, что обязательно необходимо его помыть перед тем, как готовить. Если честно, я не понимаю, как можно готовить мясо предварительно не помыв. Неизвестно, кто его брал, неизвестно, кто его трогал. Вот, поэтому засаливайте, конечно, мясо, которое не имеет никаких признаков порчи, не имеет различных посторонних запахов. Ну, я думаю, каждый понимает, что от этого будет зависеть конечный результат. Я мясо обваливаю со всех сторон хорошо в приправах и не забываю про торцевые стороны». И затем мне необходима емкость чем-нибудь накрыть, для того, чтобы мясо не заветрилось. У меня это пищевая пленка. Хорошо сверху герметично запаковываю и оставляю так прямо на столе при комнатной температуре на сутки. Ну, естественно, смотрите, если солнечная сторона, чтобы солнце не попадало на мясо. Поставьте в тенек. И я его за это время несколько раз переверну. Вот так выглядит мясо через сутки. Посмотрите, сколько образовалось жидкости. Сейчас я мясо опять переверну. Солью немного жидкости. Накрою опять пищевой пленкой. И отправлю еще в холодильник на двое-трое суток. За это время также буду несколько раз переворачивать. Через трое суток я промываю мясо под холодной проточной водой. Для того, чтобы удалить все специи. Затем хорошо протягиваю. Просушиваю мясо бумажным полотенцем. Дальше по лентвицу буду обваливать в сушеных приправах. Мне нравится использовать для этих целей сушеный укроп, либо же приправу хмели-сунели. Хорошо, не жалея, насыпаю такое приличное количество, обваливаю со всех сторон, чтобы мясо было покрыто равномерно тонким слоем. И чтобы не оставались, знаете, вот такие голые промежутки. Приправы будут впитывать выделяющуюся влагу, и как бы мяско будет лучше храниться. На этом этапе палендвицу можно уже есть, она абсолютно готова. Но нам лично больше нравится ее немножко подсушить. Для этого я заворачиваю в пергаментную бумагу, делаю, ну вот сворачиваю такой кулечек при помощи бечевки, при помощи пергаментной бумаги, и дальше подвешиваю в сухое прохладное место. Можно ее положить в холодильник на нижнюю полку, чтобы она там это время полежало и э, количество времени зависит от ваших предпочтений чем больше мясо будет лежать тем суше оно получится э, в общем ориентируйтесь на свой вкус это все дело вкуса и зависит также от самого мяса от его толщины и размера какое оно было первоначально. И хотела обратить внимание, что бечевку надо так сильно затягивать, потому что мясо будет высыхать. Если вы подвешиваете, чтобы все это, ну вот вся эта конструкция не развалилась. Вот. И обычно я подсушиваю где-то неделю-полторы. Но ну, вы, конечно, ориентируйтесь на свой вкус. И также я за это время несколько раз проверяю мясо, Ну вот смотрю, чтобы все с ним было хорошо. У меня мясо уже подсохло, смотрите, оно немного уменьшилось в объеме, но при этом внутри осталось мягким. Вот мы любим именно такую консистенцию. Ну, а вы опять-таки ориентируйтесь на свой вкус. Я очень надеюсь, что вам мое видео понравилось. Если это так, то не забудьте меня поддержать, подписывайтесь, нажимайте на черный звенящий колокольчик, тогда вы точно ничего не пропустите. Пишите комментарии и делитесь моим видео со своими друзьями своими друзьями. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока!